Четвертый, используйте парфюм. Что это за вонь? Как будто разъедает глаза. Проникло из носа прямо в голову. Окно, откройте окно, господин Рума, не вдыхайте это, господин Рума. Перед тем, как ты посмотришь это видео, хочу порекомендовать тебе канал Хики. Тут ты обязательно найдешь свежие нарезки со смешными моментами из аниме. Угарная озвучка и приколы обязательно поднимут тебе настроение на целый день. Ты еще не подписался? Тогда быстро жми на кнопку подписки и наслаждайся. Все ученики, что могут использовать магию огня, зажгите свои бунзеновские горелки. Я зажгу огненные шар жжет но я могу попросить духов. Чумуски дышал огнем. Чумуски, котенок. Кошки не дышат огнем. ч Даже если они извращенцы, жаждущие межвидового гарема, мы обязаны защищать всех учеников. Уровень одобрения 99%. Госпожа, мы получили видео. Давайте все посмотрим. Давайте. Вообще нельзя, кажется, вы с ней знакомы. Она мой извечный враг, Актя Дзюнка, кена и это Или выкрутились. Э, не понял, что случилось, но меня просто сзади стукнули. Печенька мне у меня печенек. Этот навык выдают, когда при ХП меньше 10% щитовик прикрывает союзника. Один раз в день можно выдержать любую атаку и выжить с одним ХП. Вот как. Йосненько. То есть без него мы бы тут не сидели? У тебя один ХП? Дам ее, да. Лечение, лечение, лечение, лечение. У меня нет другого выбора, придется использовать Станай. это. Кошки любят. матаби! Мат не делай этого. Остановим ее. <связь> Рано или поздно это бы случилось. Чтобы Майна попала в центр, нужны 30 тысяч фанатов со всей страны. Слушай, ты точно головой не ударялась? У тебя такие мысли? Может, все фанаты дома просто сидят? Я все знаю. Знаю, что в блоге Майны ты оставляешь кучу комментов под разными никами. Больше, чтобы я этого не слышала. Даже не смей. Ты ведь наконец-то встретила свою любовь из далекого детства. Улыбнись. Любовь из далекого детства? Так ты та, еще шалунья, Судзу. Лично издеваешься над теми, кто хочет со мной подружиться. А, -а, -а ну так Монако-девочка, ты к тому же симпатичная. Против девушек я ничего не имею. Нам осталось только положить руку на алтарь. Кто вас знает, Иди, возьми меня! Кто я вам покажу! Ложитесь! Скорее бы домой. Извините, не заждались меня? Mm -hmm. Что-то случилось? От тебя несет. А? Насквозь пропах шашлыком именно а, я виноват, что ли? Ну, после перепихона от мужиков часто несет женскими духами или чем-то таким. Но чтоб жареным мясом, это что-то новенькое. Достаточно. <связывая> <связывая> сбежала от капы. Сбежала от кура. Я живу в депрессии после всего этого. Бесит, что позволяет таким вещам управлять моей жизнью. Все это абсурд. Вы должны были вернуть мне деньги, что я давал взаймы три месяца назад. За это время любое дитё уже научилось бы стоять на своих двоих. Да мне блевать! Сначала бы детскую еду есть научился! Думается, мне он уже умеет. Да кому, блин, какая разница? Гоните назад мои деньги! Ты на нас двоих набросился, но это он брал деньги. Вот же предатель Дордин! Мастер, вы живы? Мастер? Голова? О, голова. Мягко. Что это за фигня? Не могу не похвалить вас за то, что не убежали, поджавку хвост. Может, и вам самим придется идти домой, паскуливая. Настар, внимание! В общем, бежим от них хоть на край света! Если все уцелеем, то будет ничья! Какая Где же вы сейчас? В офисе. И зачем вы воспользовались инстинктом возвращения домой? Забейте на поезда и добирайтесь на такси. И не забудьте взять чек. Хорошо. Вот блин. И столько проблем. Парнишка, ты чего тут делаешь? Черт! Увидимся! Он испарился со скоростью звука! Успокойся, пожалуйста! К Канада! Ну и силища у тебя! Ай, моя рука! Давайте все успокоимся! Лаборатория и обитель ума и любознательности. Мы всегда решаем проблемы разумно, спокойно и логически. Верно? Мы тут больше всех склонны к насилию. Танака, для тебя лучше всего подходит задний угол, да? Танака, ты слушаешь? В утреннем гороскопе говорилось, удача отвернется, если будете говорить во время еды. Поэтому помолчи, Ота. О, прости. Это даже не событие. В его взгляде читается чуть ли не война. Почему это не вы были у моей двери? бар? Оу, мог бы сказать, мы бы пришли к тебе. Но я не хотел навязываться. Лжец, ты ничего не знаешь о вежливости! Просто приезжай! Сегодня я накричал не на того человека. И полностью уничтожил все раз и навсегда. Я хочу умереть. Привет, Лин. Сегодня у меня особый. Стоять! О, нет! Сегодня у меня скидочки на дайкон. Сестрица, ты шустрая. Ну, уже почти закончил. Хатена, неужели ты свой шарф даже в ванну? Конечно, я беру. Я не хочу, чтобы кто-то украл его. А... А? Макота? О, Макота! Братик, с нами. Макота, наверное, ты тут лишний. Ты меня сможет удержать а, без иммунитета к ядам она будет съедать твое здоровье Так что имей в виду, если решишь прокатиться Я и без этого проживу Жду более четких объяснений, откуда ты меня знаешь Не помню, чтобы мы где-то виделись Мы уже встречались до этого Но не успели как следует познакомиться Меня зовут Аванага Котака И я теперешняя девушка Сукарагава Кура другие на самки так делают Чего? Пора готовить Так, и что приготовим? Мясо! На этот раз овощи Ну блин, хочу мясо! Мчать. Черт, ты явно воспользовался моей добротой Если будешь дальше нарываться, то возьму тебя и забью На что меня вынудили? О, так же быстрее, чем резать Тем интереснее дальнейшее развитие событий ведь ты помнишь, как госпожа Кана называла Макото своим принцем? Если их совсем немного подтолкнуть друг к другу, между ними точно что-то завяжется. И пока они будут жить душа в душу в одном доме, мы можем помочь им в этом. И даже поддержать их в сложное время. <сосы> ну, в этом есть смысл. <сосы> Ладно, переведем дух и пробуем адские миазмы. Ходячий виноградник? Ацкемиозмы! Вы вообще на ошибках, не учитесь! Цели? Габука поможет избавиться от пропасти между нами. классник из моего Батора тоже идет к своей цели. Ты вступил в другой Батора? Но ты же хотел быть совет! Что? Ты да вроде не хотел! Ты сказал, что подумаешь. Объясни, Ирума. Чего? Не хочу ничего слышать. Иди домой отдыхать. Одними подработками не прожить. Работая я в офисе, хоть какие-то деньги бы оставались. Работники компании не могут брать отгулы. Из-за этого я ушел с фирмы. Разгильдяй же ты, Кумаса. Я тоже не буду искать работу. Два разгильдяя. А, кстати, я слыхал, что здесь можно вызвать женщину, превращенную в мужчину. О -о -о. Стоп, а почему бы просто не вызвать себе мужчину? Это ж две большие разницы. О -о -о -о. Если внутри он женщина, то это совсем другое. Да? Тогда я хочу попробовать этот вариант. глупость! <сосы> <сосы> <сосы> <сосы> Наверное, она понравилась мне просто потому, что миленькая. Неужели? Она просто играла со мной. Незнакомый номер! Да, Алло! Ты уже подумал, что это твоя девушка? Прости, это Цукимия! Ты вообще не вовремя! Единственное, чего я ждал, это ее звонка! Это оказался ты!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 somewhere new and i try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean i